Добрый день уважаемые трейдеры, сегодня поговорим на такую тему как турниры у брокера pocket option и как легко и быстро зарегистрироваться в бесплатном турнире. Турниры на платформе pocket option проходят каждый день и участвуя в них можно помериться силами с другими трейдерами и при этом заработать реальные деньги. И независимо от того платный это или бесплатный турнир, условия всегда одно, заработать как можно больше средств среди всех участников за определенное время. Чтобы принять участие в бесплатном турнире, на панели справа необходимо нажать на вкладку «Турниры», после чего перейти на вкладку "Будущее" и выбрать бесплатный турнир, который обозначен кнопкой «Участвовать бесплатно». Далее нажимаем «Участвовать бесплатно» и нажимаем «Подтвердить участие». И после успешной регистрации можно нажать на кнопку «Продолжить» И нас автоматически перебросит на турнирный счет. Также обратите внимание, что перед тем как участвовать в каком-либо турнире, можно посмотреть подробную информацию о нем. Для этого нажимаем на турниры, вкладка будущее и посмотрим наш турнир. Открывается окно с описанием, где можно увидеть плату за участие, призовой фон, минимальное количество игроков, также даты когда будет начало и конец турнира помимо этого можно прочитать и сами условия так как турнир начнется не скоро то можно перейти обратно на свой реальный счет и обратите внимание что при желании всегда можно вернуться назад на турнирный счет кликнув по турниру в котором вы зарегистрированы и также помимо бесплатных турниров можно поучаствовать и в платных турнирах для этого снова переходим на вкладку турниры Далее на вкладку «Будущее», где можно увидеть, что есть довольно много турниров с очень маленьким вступительным взносом. Также можно нажать на любой турнир и посмотреть информацию о нем на платформе брокера. Регистрация в платных турнирах проходит точно так же, но на счету должна быть необходимая для участия сумма. Также информацию о турнирах можно посмотреть и на нашем сайте. Тут также описаны все проводящиеся турниры и есть полная информация о каждом из них и при желании отсюда можно зарегистрироваться в любом из турниров, нажав на кнопку «Участвовать». Также не стоит забывать, что как платные, так и бесплатные турниры дают прекрасную возможность для заработка дополнительных средств, которые по итогу можно или вывести, или оставить на реальном торговом счету для покупки опционов. Также бесплатные турниры будут полезны и тем, кто не хочет инвестировать собственные средства в торговлю, так как для участия в таких турнирах не обязательно иметь реальный торговый счет. И будет достаточно демо счета. А еще больше полезной информации вы сможете найти на нашем сайте по ссылкам в описании. Удачной торговли!